приветствую вас дорогие друзья и хочу предложить инвестиционный проект который покорил меня следующими свойствами первое надежность второе прибыльность третья перспективность чем я определил для себя надежность этого проекта тем что это производство не вложение какие-то финансовые схемы а производство есть продукт есть прибыль все просто никаких заморочек прибыльность от 50% до 200% в год – это, конечно, не 2-5% в день, но при высокой надежности, согласитесь, очень и очень неплохо. Такая прибыльность – это статистический показатель для производств в сфере кино телешоу бизнеса Еще один существенный момент. Сейчас идет реализация акций первичной эмиссии. То есть через год как минимум акции существенно возрастут в цене. Перспективность я вижу в том, что инвестиционное открытое акционерное общество Big 3 Production создано специально для расширения возможностей производственных продюсерского центра Production Victor Group, который более чем за 10 лет работы доказал свою состоятельность кинотелешоу бизнесе информационный бизнес кроме всего прочего не подвержен негативному влиянию кризисов в такие периоды наоборот спрос на информационные продукты особенно телевизионные только резко возрастает по понятным причинам И еще один привлекательный момент в компании big three production есть отличная возможность накопить серьезный пакет акций используя реферальную систему детально Могу ввести в курс дела при личном контакте. Мои реквизиты вы видите слева. Обращайтесь, все честно расскажу, объясню, помогу практически. А бесплатно зарегистрировавшись нажатием кнопки справа у вас будет возможность детально ознакомиться с этим проектом через личный кабинет. Присоединяйтесь. Желаю удачи. С уважением, Эдуард.